Здравствуйте. Я Наталья Патракова. В данном конкурсе участвую в жюри в качестве писателя. Значит, первое. Я просмотрела абсолютно все работы, насколько могла. В некоторые книге успела дочитать до конца. Конечно, мнение определенное уже у меня сложилось, но что я хочу сказать, что последние несколько лет я не первый раз принимаю участие в жюри в различных конкурсах, и признаться меня в целом вот, порадовал уровень участников. Честно говоря, я даже не ожидала. Я думала, все будет гораздо-гораздо хуже и морально к этому себя готовила. Но оказалось все не так. И поэтому, а еще что хочется сказать, что я оценивала работу в первую очередь, наверное, и как писатель, то есть уже рассматривая участников как коллег по церкви, но любой писатель, это все равно в притачу ко всему и, наверное, главное это читать. То есть я старалась рассматривать все это с точки зрения зацепит, не зацепит вот этот отрывок, захочется дочитать дальше или нет. Потому что, ну, скажем, вот членам жюри нам чесался полный вариант текста. Это не только отрывок, которым приходится довольствоваться э, вот комментаторам или читателям, которые заходят на сайт на конкурс первой главы. Э, понятно, безусловно, что из большого произведения очень сложно. Выбрать, вычленить вот, а, определенный отрывок, который бы действительно, ну, вот что-то такое вот показал, именно зацепил читателя. Может быть, а, некоторые отрывки действительно были выбраны неудачно, а, но иногда даже одна-единственная страница, она уже может вот именно зацепить, что ты уже читаешь, читаешь дальше, и после скачиваешь и читаешь вечки, читаешь э, э, в каких-то паузах, ты понимаешь, что вот все. Ты как бы потел на этот крючок, и просто как читатель тебе хочется дочитать до конца. Тем более, что, скажем, как у меня, у меня нет привычки, если начинаю читать книгу, и мне интересно, нет привычки заглядывать в концовку, чтобы посмотреть, что же там есть. Что же, как же автор выкрутился, как же он все-таки закончил а, повествование. И, наверное, еще такой вот момент, есть такое понятие а, «долгое дыхание», «длинное дыхание». То есть это то, что необходимо именно для писателей большой формы, большой прозы. Потому что можно начать очень красиво, очень хорошо, очень энергично. А к концу повествования вот, просто сдуться. На определенном этапе, на какой-то странице у читателя тоже теряется интерес. Ты перестаешь верить, и а, тебе уже... Ты откладываешь эту книгу в сторону, и, возможно, ты уже никак выше ее не откроешь. А, ну и, конечно, то, что уже интересует, еще очень интересно рассмотреть именно финал. Потому что а, это понятно, я уже знаю это хорошо, что именно вступить на начальную часть и вот это вот финальная рассмотрение, ну, плюс ко всему, конечно, кульминация, она где-то должна присутствовать, но вот эта финальная развязка, она тоже, но ну, она очень важна, потому что это как раз еще добавляет то, скажем, если в произведении вот есть харизматичность, автор вот харизматичный, герой у него тоже с харизмой такой. А, то дальше дочитываешь книгу, и если еще такая финальная вот точка поставлена, великолепная, вот это вот послевкусие остается, когда ты живешь еще несколько дней под впечатлением книги, ты думаешь о героях, ты строишь какие-то дальше уже свои сюжетные линии, вот эту вот сказку, вот это вот продолжаешь уже в своей голове, поэтому то, что меня заинтересовало, у меня сразу, например, вот такой вот даже списочек образовался, что обязательно нужно дочитать, но, может быть, не сегодня, вот на сегодня на таком этапе мне как-то все ясно, но я хочу, обязательно хочу дальше дочитать это произведение, что мне еще хочется сказать, что я никого не буду критиковать, это изначально, Потому что я, опять же, отношусь ко всем участникам, в первую очередь, наверное, как к потенциальным или существующим коллегам по цеху. И я, как правило, никого не критикую. Да, я могу аплодировать, хлопать в ладоши, но если мне что-то как-то вот не понравилось, я не буду высказывать свое мнение, потому что у меня всегда такая позиция. Может быть, я что-то не поняла. И проблема не в авторе, а проблема во мне. И может быть через год, когда я открою эту книгу, я уже совершенно иначе буду воспринимать вот второе я сегодня первый раз заглянула на страницы обсуждения участников то есть, пока я работала, пока я все это читала, вычитывала, я принципиально не заглядывала никуда. У меня было достаточно материала, чтобы вот открыть и читать синопсис, а дальше отрывок, а что-то а, читать об авторе. Но сегодня уже, когда вот окончательно сложилась такая вот картинка, когда заполнила все таблицы, <с�> <immune> я решила заглянуть. И, честно говоря, вот местами такой... Тихий ужас охватывал. Почему? Я объясню. Потому что а, я вспомнила себя, я вспомнила выход в своей первой книги Территория души и вспомнила рецензию, которая вышла буквально через неделю, абсолютно разгромную, было понятно, что а, тот человек, который написал, он даже не дочитал до конца, то есть достаточно было вот действительно какие-то абзацы, к чему было прицепиться и далее. А забегая вперед, скажу, что да, мне долгое время, наверное, уже последняя редактора, мне уже ничего не хочется там исправлять, но поначалу, после первого издания, хотелось порой взять ручку и что-то править, что-то еще а, перечеркивать, какие-то кусочки переписывать, но если бы мне на глаза попалась эта рецензия до выхода книги то есть книга родилась раньше, наверное, я бы очень хорошенько подумала, стоит ли мне дальше этим заниматься, а, и, возможно, и не было бы дальше ни площади согласия, ни до бесконечности, потому что это бьет очень больно, а, как бы то ни было его творчество, это какое-то такое обнажение души, и человек абсолютно открыт, вот этот начинающий писатель, и здесь ему, пожалуйста, такими стрелами, ядом, сапогами, танками, там, чем угодно, это с одной стороны, а с другой стороны, а -а -а, уже с годами и я просто делюсь своими опытами, а -а относиться к этому нужно как можно спокойнее. Почему? Потому что э, у критиков работа такая. Да их любимая работа – критиковать. И кого как не писателей. И при том, здесь без разницы, если посмотрите и маститых, и талантливых, и с тиражами, а уж тем более начинающих. Ну это же, простите, здесь же поле не пахнет. Здесь можно так развернуться. Тем более, что действительно э, очень часто, может быть даже процентов 80-90, э, ну их претензии когда начинается такой вот разбор полетов, они оправданы. То есть, пожалуйста, я а, уже просто вас и прошу, что а, прислушивайтесь к советам критиков, но, может быть, не слушайте их, когда вам категорично заявляют. Даже не пробуйте больше писать. Потому что только того не критикуют, кто ничего не делает. И это абсолютно нормально. И конструктивная критика, когда еще произведение находится в процессе доработки, она только помогает автору. Вот. Что опять же. Не надо забывать, что вы пишете в первую очередь для читателя, а не для критика. То есть бывает такое, что именно когда уже начинают... Вот, кстати, мне мы разговаривали недавно с выпускниками филфака, уже те, которые люди давным давно окончили, у нее всех было, у многих было желание тоже написать книгу, но со временем это желание куда-то исчезло. Почему? Кто-то начинал, кто-то пробовал, но вот это стремление достичь какого-то совершенства в тексте, именно стилистически, оно именно выхлащивало, наверное, самую идею. Это произведение становилось таким каким-то неоживленным абсолютно. То есть предло... оно было... предложения были построены, наверное, идеально с точки зрения правил э, грамматики, ну, синтакси сонана в первую очередь но и, и читалось, но бывают такие тексты, которые ты прочитал, тебе ничего не осталось, оно тебе абсолютно никак не зацепило. То есть здесь тоже нужно соблюдать грань. И если, скажем, автор сначала первоначально желательно, чтобы он 333 раза сам редактировал, но потом, конечно же, нужно показать и обратиться к редактору. Опять же, и редакторы бывают разные. Одному очень сложно, и порой невозможно даже какие-то блохи высыпать, потому что взгляд уже вот так вот замыливается. Вот. К тому же, если вот так бесконечно чистить, чистить, и опять же, какой редактор? Можно отдать, например, неосторожно в руки профессионалу, но он вам так подправит, что с вашей оригинальности ваш оригинальный стиль вам тоже исчезнет. То есть, опять же, к чему? Что нужно все-таки мягко, твердо, как у кого получается, он ну, отстаивает свою позицию. И, возможно, даже какие-то моменты, какие-то фразы, какие-то вот кусочки все-таки свою интерпретацию, свою подачу оставлять. Вот. Ну, я уже сказала, что сколько бы вы все равно не чистили, как бы не, пона... не хотели понравиться критикам, а, их во всем мире очень много. <с> и всегда найдется тот, которому вы все равно не угодите, который обязательно что-то вот, что где-то к чему-то начнет придраться. И, в общем даже идеальный какой-то текст, идеально построенное предложение по всем правилам, даже произведение по всем правилам. А, и, наверное, я могу сказать еще почему. Потому что, может быть, в Просто вот такому редактору, который покажется замолтовным, что ему еще надо. А, не надо забывать о том, что этот же редактор, все равно остается читателем. И, наверное, ему просто не понравилось что-то как читатель. Поэтому, пожалуйста, относитесь абсолютно спокойно, все это можно пережить. И, может быть, ну это уже дальше, конечно, будут победители в этом конкурсе. Но будут и те, которые, может быть, пробуют уже не первый раз что-то присылать, но никак не выдаются у них что-то победить. Я могу сказать только одно, что а, если вы чувствуете, что без этого вы уже не можете жить, продолжайте писать. Ищите своего читателя. И в первую очередь, опять же, не забывайте, что вы пишете для читателя, вы его ищете, своего читателя. А как его найти? Ну, наверное, самый простой а, пример – это вспомнить себя, свои эмоции, свои ощущения, а, свое вот это желание абсолютно бросить все и дочитать какую-то книгу, вот, полностью погрузившись в нее головой, и постараться вот это передать в своей истории. То есть вы уже будете работать на своего читателя. Это не значит, что заигрывать с ним. Но своего читателя нужно вот любить и будущего потенциального. И действительно, книга, которая не вызывает никаких абсолютно эмоций, она, ну, она, наверное, и не станет книгой. Но не отчаивайтесь, пробуйте снова, начинайте. И может быть даже лучший вариант – это отложить вот это произведение пока в сторону, а учесть все ошибки. То, что вам рекомендовали, то, что, может, вам советовали, критики и дальше. А, и попробовать начать сначала. Вообще учиться, учиться и учиться. Я с первого дня, наверное, я учусь по многим разным направлениям, а уж тем более в писательстве. Как училась, так и учусь. Я знаю, что это процесс совершенно бесконечный. Это, и это абсолютно нормально. Вот. А старое пускай лежится. Может, вы вернетесь спустя несколько лет и действительно полностью переработаете это произведение уже с новым взглядом, с новым подходом, с новым опытом. И тогда у вас все получится.